друзья всем привет вы на канале фирсу в этом ролике я хочу рассказать что можно добавить блокпост Mobile. интро погнали мне кажется это было что-то по ключей интро даже. Ну ладно, пофиг. Исследует следует начать с того, что игра на данный момент и так очень хорошая, но все-таки можно кое-что добавить. А что именно, я расскажу в данном ролике. Ну, во-первых, в игру можно добавить какие-то задания, за которые мы будем получать либо синие монеты, либо определенный кейс с определенными скинами. Второе, можно добавить более улучшенную графику. Друзья, согласитесь, мы живем в 21 году, и я думаю, что у каждого школьника есть достойный гаджет, тянущий пук Fortnite на телефоне, я не знаю, что там за мобильные игры требовательные, я не шарю. Ну в общем и другие игры. Я думаю, можно добавить какие-то более реалистичные тени, а то игра реально выглядит как-то по-детски. Третий пункт я начну после небольшой рекламы своего сообщества. Это официальная группа канала, где публикуются новости о канале и начало стримов. Так что если хочешь всегда писать в комментариях, я первый, подпишись на группу, а лучше на рассылку, чтобы вообще было зашибись. Итак, продолжим. В игру можно добавить список друзей, типа после катки вам понравился чел и такой «Вау, ты круто играешь, добавлю-ка я тебя в друзья». И можно будет общаться в определенном чате в меню, либо приглашать в игру. Четвертый пункт плавно перетекает из третьего. В общем, можно добавить склад из пяти человек. Например, вы собрались с друзьями, у вас грубо говоря пять человек, и вы пригласили друг друга и пошли нагибать на режиме бомбы. Отличная идея, как по мне. Очень интересная фишка была бы в игре. И наконец мы подобрались к пятому и последнему пункту. В игру можно добавить, как ни странно, рынок скинов. Типа, смотрите, вам выпал легендарный скин на нож. Вот кейс добавили, и вам выпал легендарный скин на нож. И вы такие, блин, а у меня нафиг не нужен, я его хочу продать. И, например, вы продаете его за синие монеты, либо донат монеты. Но ну, это уже на усмотрение разработчиков, чтобы не портить экономику игры. Друзья, я надеюсь вам понравился такой ролик и мои идеи. Вы можете меня поддержать лайком и подпиской на мой канал. А я буду все больше радовать вас новыми видосами. Всем спасибо. Всем пока.